Да, алло здорово крысообразная это что а -а -а. короче лизе сказали и там ну в школе там гум... гуманитарку собирали а -а -а. лиза положила мне носки и этот письмо написала да. Баба... бабаева валерий пишет тебе бабаева елизавета Mm -hmm. Прошу тебя, чтобы все убивая всех украинцев, приезжай домой. Поскорее столько? Убивая всех украинцев, приезжай домой. Убивая Да, Мама говорит, я говорю, офигела. Каля, ребенок-то по факту сказал. Ну да. А что, в школе собирают гуманитарную помощь на Украину? Да везде собирают. Кому? Военным или этим людям? Да, не военным. Военным? Mm -hmm. Все. Ну, ты, да ладно, пошли нахер эти люди.